Рано или поздно в голове любого спортсмена, занимающегося бодибилдингом, возникает вопрос, а может все-таки курсануть? Но что же выбрать на первый курс? Мы против использования стероидов. Тем более, не советуем никому использовать всякое дерьмо и подвальный фейк типа Вермоджи. Нужен проверенный производитель, если вы в будущем не хотите иметь серьезных проблем со здоровьем. Это вопрос, к которому нужно подходить с умом, подумав несколько раз. И если вы все-таки решились перейти на темную сторону, никто лучше, чем выступающие спортсмены, не скажет вам, с чего же лучше всего начать знакомство с фармой. В этом видео спортсмены нашей команды «Живая сталь», лучшие бодибилдеры России, поделятся с вами своим ценнейшим мнением на этот счет. Приятного просмотра! А если ты хочешь бесплатно получить эту суперкрутую сумку, а может выиграть и 10 таких сумок, советую тебе подписаться на наш канал и участвовать в еженедельных розыгрышах. Ссылка с подробной информацией, как это сделать, будет в описании. Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики паблика «Живая сталь», с вами Ложников Виталий. Напомню, я являюсь мастером спорта по бодибилдингу и я неоднократно чемпион России по классическому бодибилдингу. Сегодня мы рассмотрим очень такую скользкую и достаточно неоднозначную тему, как первый курс для новичка. Сразу же я говорю, что администрация паблика Живая стали все ее участники, в частности я лично, против использования каких-либо препаратов. Но так как информации очень много, вся она противоречивая и популярность этой темы очень высока, хотелось бы предостеречь вас. Вот неправильных шагов в этом вопросе. Не вдаваясь в конкретику, скажу, что весь мир, так скажем, допинга делится на две составляющие: анаболические препараты и андрогены. Значит, для первого знакомства андрогены, я считаю, не подходят, так как они обладают большим рядом негативных эффектов. Анаборические же препараты усиливают синтез протеина в большей степени, не имеют такое количество побочных эффектов и, соответственно, менее безопасны для нашего организма, и поэтому имеет место быть, начать именно с них. И если уж не будет никаких негативных моментов от применения анаборических препаратов, можно впоследствии задуматься об андрогенах. Но опять же, везде нужна голова. Бездумно по чьим-то советам делать тоже не стоит. Всегда 7 раз померь, да, один раз отрежь. Наше здоровье оно не вечно и нужно уделять ему большое внимание. Значит, какие анаболические препараты в моем понимании подойдут для знакомства с препаратами? Это либо Аксандролон, либо Примобалан. Это два анаболических препарата, которые используют даже девушки в своих подготовках. Та же категория фитнес-бикини. Практически все на этих препаратах. Они имеют анаболический эффект. Усиливается синтез протеина, у вас повышается выносливость, силовые показатели растут. Но при этом нет таких побочных эффектов, как задержка жидкости в организме, да, что вы отекаете. И большая часть набранного уходит после окончания применения. Также нет риска развития гинекомастии, Это закачественная опухоль грудной железы. Наверное, не закачественная. У кого-то она может быть, у кого-то ее может не быть. Но суть себя в том, что грудная железа, она имеет свойство гипертрофироваться от использования в большей степени андрогенных препаратов, которые вызывают подъем эстрадиола в организме. ну И опять же, такие препараты как ДЕКО, ТРЕНБАЛОН, они могут оказывать воздействие на пролактин и прогестерон, которые в свою очередь также могут быть причиной возникновения гинекомастии. Вот. Поэтому мой топ, так скажем, это и оксандролог. Если ваш организм адекватно а, перенес данные препараты, то в общем-то впоследствии можно задуматься о, о том, чтобы попробовать что-то более сильное, да, но и, соответственно, более обладающее побочными эффектами. Ну и немаловажный такой момент, а, это то, что а, начиная свое знакомство, Ребята наступают на одни и те же грабли в большинстве своем. А именно некачественная продукция. Это отдельная такая и очень глубокая такая большая обширная тема. Очень много на моей памяти случаев, как ребята от непроверенных препаратов получали абсцессы. Ну, я не думаю, что имеет смысл объяснять, что такое абсцесс. Вкратце скажу, что абсцесс это загноение а, вместе инъекции, которая сопровождается большой температурой, дикими болями и в конечном итоге пораженный участок просто вырезается. Очень много ребят, у которых там пол вырезано, пол плеча вырезано и так далее, и так далее. Это все вот некачественная продукция, поэтому не скупитесь, а лучше переплатить. Потому что все-таки на лечение потом и на побочные эффекты вы потратите гораздо больше. Опять же, тот же Аксандролон, та же Прима, это препараты достаточно дорогие. И очень часто их подделывают. И чтобы вместо Аксандролона не есть метан и получить все побочные эффекты метана, нужно выбирать соответственно, качественного производителя. Вот. От себя могу сказать, что э, нареканий да, по поводу э, продукции никаких. Все качественное, все рабочее, это подтверждает наша команда, которая состоит почти из 50 человек, это все именитые спортсмены чемпионы Арнольд Классик, чемпионы России различных категорий. И своим примером, по-моему, понятно, что все рабочее большие деньги тратятся на анализы всех препаратов. По словам Фрэнка, 2000 долларов в месяц тратится только на различного рода анализы тех препаратов, которые производятся компанией компании «Формаком». Я а, не скажу, что это реклама, я просто а, говорю то, а, что использую я, что используют а, именитые атлеты. Поэтому решать вам, выбор за вами, информацию вы получили, а дальше уже думайте сами. До новых встреч. Привет, меня зовут Денис Бурмистров, я чемпион России. Я абсолютно чемпион Москвы по бодибилдингу. Самое главное – спортсмен команды Живая сталь». Самое главное, что хочу сразу сказать, что мы против приема употребления анаболических стероидов, но хотим все равно затронуть эту тему, так как она актуальна, особенно для новичков. И если вы уж решили пойти на такую поступок, как прием АЭС, то мы хотим до вас донести кое-какую информацию, по крайней мере, лично я. Если вам 20-25 лет, и вы решили все-таки принимать АЭС, то ну, нужно подумать первое о чем – выбрать качество производителя, а второе – о дозировках и о самих препаратах. Они должны быть достаточно мягкие, и дозировки должны быть небольшие, чтобы я лично советовал с высоты прожитых своих лет. И я бы начал, наверное, 40 миллиграмм туринобола в день и 250 миллиграмм сустанона в неделю. Это будет хорошая дозировка для сдвига силовых показателей и для набора мышечной массы. Пока! Привет, друзья! Кто не знает, меня зовут Боев Павел. Я двукратный чемпион набережных Челнов по бодибилдингу, двукратный серебряный призер Орен... Оренбургской области по бодибилдингу, двукратный серебряный призер чемпионата Башкирии, серебряный призер чемпионата Казани, финалист чемпионата России, участник чемпионата Европы по бодибилдингу и фитнесу. И сегодня я хочу с вами поделиться своими знаниями, своим опытом и на тему «Первый курс для новичка» на самом деле это вопрос серьезный и мой вам совет делать все правильно сразу а как делать я сейчас вам расскажу я противник употребления стероидов но если вы решили встать на этот путь так скажем то тогда запоминайте и слушайте первое я считаю это должна быть какая-то база перед тем как начать какой-то курс неважно легкий там или сильный база тренировочная я к примеру перед тем как первый раз попробовать анаболические стероиды занимался около трех лет и у меня были достаточно серьезные показатели силовые жим лежа, к примеру у меня был 140 150 килограмм поэтому я советую вам перед тем как начать курс дойти до какого-то определенного пика наверное момента где у вас будет застой после чего в принципе можно начать принимать анаболические стероиды теперь второй момент он такой так скажем очень важный это качество витамин и анаболических стероидов то есть и вам я посоветую естественно фармаком потому что я сам их употребляю продукцию этой фирмы очень доволен ну и курс сам курс для новичков я бы наверное сделал так это тестостерон и нантат Кубик в неделю на 6 недель, то есть 250-300 мг в неделю. 6-7 недель, не больше. Перед тем, как начать курс, я бы сдал анализы. Я вам посоветую сдать анализы, проверить состояние здоровья, состояние щитовидной железы, состояние печени, почек, проверить тестостерон, эстрадиол, пролактин. И если все нормально, то в принципе можно начинать. Но во время курса вам придется придерживаться нескольким правилам без которых в принципе прогресса наверное нету ни у кого первое это правильное питание каждые три часа в котором должно быть всегда мясо крупы овощи фрукты и много воды второе это полноценный сон сон должен быть часов 7-8 минимум восстановление я считаю что даже самое важное также тренировки у вас должны проходить не просто так как было раньше пару раз в неделю а в принципе 4-5 раз я думаю, даже можно и каждый день качать одну мышцу в день. Ну, это я так делаю. Я качаю одну мышцу в день. Что еще забыл сказать? По поводу витаминов. Витамины, минеральный комплекс обязательно. Леное масло обязательно. Гонадотропин на третьей, на шестой неделе по пару уколов по 1000 единиц обязательно. Но в принципе, основные советы я вам дал. Надеюсь, что-нибудь вы для себя возьмете. Пока не забыл сказать, у нас будет конкурс, конкурс репостов. Поэтому ставьте лайки, делайте репосты, подписывайтесь на наш канал. Ссылочка будет снизу под видео. Всем добра! Всем привет, дорогие друзья! С вами Щукин Александр, он же дизайнер мощных волокон. И сегодня речь пойдет о фармакологии. Конечно же, мы всячески против употребления бесконтрольного форма поддержки. И желаем вам, если все это надумали, пользоваться и головой. Итак, сегодня пойдет речь о первом курсе. Почему такой и почему бы я вам такое посоветовал? Самое первое, что я бы вам посоветовал, это определиться с целью. Первое и второе. Ходить, сдать анализы, посмотреть, все ли в порядке. Так, уровень пролактина, тестостерона там, и так далее, ну всех нужных гормонов. Если же что-то не так, я бы посоветовал, э, разумеется, подкорректировать перед началом курса анализа и, соответственно, начиная курс, уже опираться на то, что у вас было, скажем так, не так. Как, если пролактина много, возможно, надролом заменить балденон. Или же на протяжении курса добавлять некий препарат, понижающий уровень пролоктин. Ну в целом есть какая-то основа. А, разумеется, я бы посоветовал для новичка, да, в зависимости от его уровня, ну, скажем, пускай стандартную классику попробует, там, там да, то есть, два анаболика, один андроген, да, в соотношении, скажем так, фини ну, в соотношении драонов и андрогенов два к одному. То есть, два андрогена, один анаболик, да. Вот, это такая примерная схема. На самом деле их может быть уйма, но именно такой бы курс я бы посоветовал для начала, без всяких там экзотических препаратов, самые простые, самые рабочие, поверьте. Вы с них будете отлично расти и Скажем так, прогресс будет с более простых вот, с таких препаратов. Да. Если же вы действительно, ну, извините за выражение, ну, ну нулевого уровня, да, можно ограничиться одним, одним обычным тандростенозоном. Ну, на самом деле я сторонник того, чтобы препарат был не один в курсе, разумеется, даже ну, для первого раза. Поэтому посоветовал бы такую вот связочку. Да. Так, что еще вам сказать? И будьте умнее, дорогие друзья, и здоровее, Я и с вами сила. Ребята, всем привет. Привет всем подписчикам Живой Стали. С вами Голубочкин Илья. И сегодня мы разберем такую тему, как первый курс для новичка. Сразу говорит, что паблик Живая Сталь против употребления сильнодействующих средств и употребления анаболических стероидов. Но все же, если вы решили перейти, так скажем, на темную сторону, то вот вам несколько советов лично от меня, как это сделать наиболее правильно. Первое, на что стоит обратить внимание, это ваш стаж тренировок и ваши основные цели. То есть то, чего вы хотите добиться от занятий в тренажерном зале. Если это выступление на соревнованиях, если вы хотите добиться реально серьезных результатов, то избежать применения фармакологии нереально. То есть любой, любой спорт, который подразумевает работу на результат, какие-то высокие достижения. Чтобы показать высокие достижения, без форматологии это практически нереально сделать. Если вы же занимаетесь для себя, то здесь уже стоит реально задуматься, нужно ли вам это или нет. Как то давно я писал уже пост в живой стали, описывал свой первый курс. Мой первый курс состоял из. 250 миллиграмм тестостерона и длинного эфира и 250 миллиграмм балдинона. Я ставил один укол в неделю и один укол балдинона в неделю. Это было примерно полтора года назад. Тогда я уже начал готовиться на свои первые соревнования. В категории юношей выступил достаточно неплохо. Тогда занял четвертое место из восьми человек. В принципе, для первого раза, я считаю, сделал неплохую форму и, в принципе, был всем доволен. Первый курс у меня продлился порядка 3,5, может быть, 4 месяцев. За это время я не менял препараты, то есть у меня четко пришел один укол антата, один укол был давно на неделю. Прибавить мне удалось уже за то время, точно не скажу сколько, но около 8-9 килограмм я прибавил 100%. Затем у меня шел отдых небольшой. Дальше я продолжил курс уже непосредственно вплоть до самих соревнований. То есть разделил именно на две фазы. То есть было два курса продолжительностью порядка четырех месяцев. Между этими двумя курсами был отдых полтора месяца. Первый курс был преимущественно на длинных эфирах. Дальше я начал второй курс также с длинных эфиров. И постепенно, плавно перешел на короткие эфиры уже ближе к соревнованиям. В принципе, дозировки на тот момент были достаточно маленькие, можно сказать, минимальные, поэтому побочек я никаких не ощущал на себе, в принципе, все было замечательно, мышцы росли, сила росла и все было отлично. Поэтому вам рекомендую начать первый курс с минимальных дозировок, для того, чтобы вы поняли, как ваш организм откликнется на фармакологию. Также я советую вам сдавать постоянно анализы, регулярно сдавать анализы, для того, чтобы следить за уровнем своих гормонов и чтобы не было, так скажем, нигде косяков. Также еще один совет, немаловажный, это то, что нужно использовать только проверенную фармакологию. Несмотря на то, что спортивная фармакология развивается с каждым днем, очень легко нарваться на некачественные препараты и, и словить неприятные какие-то шишки или еще что-либо поэтому лично я уже достаточно продолжительное количество времени использую только, только одну фирму это Фармаком меня все устраивает все отлично, никаких шишек, ничего не болит все отлично скоро начнется у меня подготовка на весенний сезон 2017 года, я уже не юноша, мне 19 лет, состоится мой дебют в категории юниоров. ребята взрослые, ребята сильные, мяса у них много, поэтому будем набирать, будем стараться, прибавить по максимуму, работаю над остающими местами, будем показывать результат, всем удачи. Всем привет, я Сергей Кулаев, я являюсь а, членом команды «Живая сталь», также я... Я чемпионом России, чемпионом Санкт-Петербурга, победителем Арнольд Classic и многих других коммерческих турниров. Что хочу сказать. Сегодня первый курс для начинающих. Конечно, я категорически не советовал бы ничего употреблять различные БАДы на начальном этапе подготовки. Но если вы уже приняли такое решение сознательно, то советую начинать, конечно, с минимальных дозировок и с тех препаратов, которые наиболее меньше принесет вам вреда. Также, конечно, советую употреблять проверенные фирмы, такие как Фармаком. Ну и что-то, если более подробно, советую всегда обратиться к кому-нибудь из спортсменов из живой стали, которые более подробно вам объяснят, что и как лучше сделать для максимального достижения при минимальных побочных эффектах. Вот. Также советую подписаться на наш канал YouTube от Живая Сталь. Ну и все тому подобное. Берегите себя. Всем удачи. Таким получилось мнение лучших спортсменов России. А что из этого использовать, решать, конечно, тебе. Мы очень надеемся, что эта информация была для тебя полезна. И будем рады, если ты отблагодаришь нас лайком и подпиской. И, конечно же, не забудешь принять участие в наших еженедельных конкурсах. На этом на сегодня все. Почувствуй живую сталь.